Я бы хотел немножко вас представить э, нашим уважаемым радиослушателям э, более так с профессиональной точки зрения, а именно э, Наталья Иванова. Это системно интегративный э, тренер, коуча, практикующий психолог, мастер традиционной рейки, кундалини рейки, луна рейки, сертифицированный инструктор тета-хиллинга, практический тета-хиллер. Наталья проводит целительские сеансы рейки, круги и медитации рейки. Наталья, а что такое круги? Ну, это занятие, когда несколько... Практика фейки объединяются и именно групповое занятие такое. Uh -huh. А вот uh, в, в ревью uh, сказано, что вы еще занимались восточными единоборствами долгое время. Ну, это вся моя юность, да. Была. Uh -huh. Чем вы занимались? <laughs> ну, начинала я с ушу, так. а заканчивала рукопашным боем. Ого! Нормально. А, а как вас так вообще занесло в тата -хилинг? То есть от рукопашного боя до тата как бы оно рукой подать? Ну, у меня понятно, спорт да? вообще с детского сада был, с самого, с самого раннего детства. И я там и плавала, и лыжами занималась, и много чем. Угу. И рука, рукопашный бой был не последним моим видом спорта. Вот сейчас уже, когда более-менее подросла, я занимаюсь уже более мягкими видами спорта. Хотя есть некая тоскапа по восточным искусством боевым. Это хилинг был не первой практикой. Я пошла в практик, скажем, первой серьезной практикой, это именно была рейки, система естественного исцеления. И я уже в прошлой программе рассказывала, что, к сожалению, мы зачастую приходим к духовным практикам только хорошенько потрёпанной жизни уже так, когда происходят в жизни стрессы, проблемы. Вот. Поэтому стала искать, что же, почему в моей жизни происходят неприятности, как мне казалось, неприятности, да, как же мне так жить, чтобы исправить ситуацию. И вот, пока я не задала вопрос, почему я привлекаю в жизнь определенные вещи. Почему именно со мной такие вещи происходят? Все, пошли ответы, пошли нужные книги, пошли нужные люди, пошла информация. И вот так вот эта хилинг объявился очень быстро, достаточно быстро, очень интересно. И сначала мне попались книги. Я поняла, что это вполне прекрасный инструмент, и все, и дальше пошла учиться.